Всем привет! Вы на канале. Богдан Лайф Точно, Бордэн И сегодня у нас будет пирожжавал. кулинарный рецепт у нас сегодня. Будем да. печь да. королевскую латрушку с творогом. Да. да. будем печь в мультиварке. Рецепт нам очень-очень понравился. Мы решили попробовать. И что нам нужно для этого рецепта? Сахар. Точно, пол стакана сахара. Пока! какао-порошок, ну, где-то 3,5 да. ложки мы взяли, стакан муки, стакан, стакан сметаны, 2 да. яйца, 2 столовые ложки растопленного масла сливочного и пол чайной ложки соды. И -ми Миска. Фей миска. точно. Начнем? Давай. Берем миску, <связываем> высыпаем сахар. Так, мы взбили Сахар с яичками, добавили туда сметанку. Да -да. Все сейчас нужно перемешать. Теперь нужно просеять сюда муку и какао, Ушел лошить? нужно. Так, мы пересели. Погнаша у нас уже медитирует. Начинаем перемешивать. Ами да. а то, ами то. Угу. Ой, ну у нас как всегда, мы как всегда готовы, да? Так, забыла еще немного вливать масло. Сюда да. да, и добавить... Можно я ее добавить? Все, добавить, только не рассыпать, пожалуйста. Я покупаю кукуратненько. И... Молодец. Да. Угу. И теперь нам это все нужно перемешать это мы убираем теперь мы будем делать начинку начинка у нас делается из творога мы взяли творог у нас был крупный серверго мы его протерли чтобы он был миленький такой мягенький. и сбили сюда три яйца для начинки требуется пол творога 3 яичка и полстакана сахара но я взяла немножко больше чем полстакана мне кажется ну немножко творог у нас просто чуть-чуть кисловатый Думаю, он будет как-то не, не очень сладко я думаю немножко больше сахара нужно добавить одной ручкой придерживаем и перемешиваем давай мы сахаром сюда высыпем сразу больше перемешиваем Днесу. и все перемешиваем и потом будем соединять. так тесто мы вылили. Да. Ну, почти аккуратненько да? Да что удержала, мама все стороны. Теперь написано, что ровно в серединку нам нужно влить а, вот начинку нашу, получается, в, в творожную массу. Да, по чуть-чуть в серединку да. Нет. Ты нам делаешь, чтобы нам было видно. Вот так вот, поэтому потихонечку. В серединку. Вот так вот. А что Ну чтобы оно равномерно распределилось, наверное, чтобы там да, получились стеночки из этого теста. Наверное. У нас получилась вот такая прям прям горка, если честно. Получилась? Да. В рецепте написано не разравнивать. Ну, не знаю, если честно. Ну, мы не будем по краям разравнивать. Мы чуть-чуть горку вот эту уберем. И написано э, в рецепте, его нужно готовить. Час 15 минут. Да. Мы сейчас попробуем поставить памятник. Час 15 минут. И потом еще 10 минут он должен еще постоять. Да? То есть в мультиварке он должен постоять. Наверное, чтобы он не упал, а Так. Мы поставили чашу. Да. даже не буду. На столе высоко. Теперь... У нас нужно поставить на выпечку. Да. А как? Что как? Просто включаем. Вашу включаем, закрываем. Ва! Ставим на выпечку. Так, все, мы включили. Теперь мы начнем выпекаться. Мы время. И потом будем еще раз включать и ждать. Да. Ты будешь сидеть? Будем ждать и посмотрим, в процессе, что у нас получится. Да. Да. Ну вот, наконец-то у нас испекся наша, да, да, да, да. наша королевская латушка. Да. Вот такая вот она получилась. Да, вот мы ее только-только достали, она ой, еще хорошая. Ну, если честно, и ну, вот -то, и мне что? кажется, вот, ну мягкая, если честно, вот как суфле. Вот она вот плана. Ну, а вот видите, по серединке чуть-чуть, мне кажется, кажется да, вот чуть-чуть, как бы, наверное, час 15 вот для нашей а мультиварки, это, наверное, много а будет. Наверное, нужно, ну, совсем, как бы, да как поменьше. Да не, да я предлагаю, она вот такая вот да вся шоколадная-шоколадная. Да шоколадная. да я предлагаю да ее да я предлагаю украсить вот такими мишками. Желейные мишки вот у нас. Предлагаю украсить, чтобы Будет красиво. Да, я Мишки. Мишки. Дим, пробовать? Да. Да. Давай, ешь, мам. Ешь. Ешь, ешь. Ешь, ешь. Ешь, ешь, ешь. Ешь, ешь. Ешь. Мишки. Мишки. Мишки. Только он горячий. Ой, а он что? вообще такой воздушный, прям отрежется, вообще. Ой, а внутри сейчас посмотрим, что у нас внутри. Такой мягкий-мягкий, прям совсем воздушный. Это Мы сейчас покажем, а вот как так. А получилось все вот так вот. Сверху прям такой вот получился вверх. Он прям горячий-горячий такой. Ай, горячий. Да, горячий. Ты мир, падает. Пускай Мишка. Ничего страшного. Мам. Вот он вот такой вот красивый получился. Вот Мам. в разрезе вот он вот такой, вот вот такой. Я... Миша можно. Вот такой вот он получается Лапи. внутри. Я тоже. Ну, достаточно много получается, конечно. А он тает. Да, Мишка тает. Жележка да, тает. Вкусно. вкусно, Камила оценила да. железный. Желейные мишки у нас получились, да, дочь? Да. А будешь пробовать теперь батрушку нашу? Давай. Да, смешка, давай я тебе дам ложечку. Ложечкой аккуратненько. Или вилочкой? Можно, да? А ложкой. Вилочкой можно, вилочкой аккуратненько можно набрать и попробовать. Оно вот такое вот воздушное, совсем такое прям воздушное. Совсем? Да. Ну и как? Кла. Вкусно? Угу. Я тоже думаю вкусно. Ай! Творожный Миша Ну, Камила там вообще кошмар происходит. Вот Миша тает, растаял Миша. Да, мы что-то как-то не не не. О, один Чуть -чуть... Миша сбежал. Один да, Миша сбежал, мы как-то ну немножко можно так сказать оплашали, угу. да? Мишки да, -да. У нас растаяли все. Ну так да, в принципе все удалось. Все, всем пока. Пока-пока, ставь лайк, подписывайся на мой канал, под пока-пока. Пока, жми колокольчик и пиши нам комментарий. Да. Пока. Пока.